Здравствуйте, меня зовут Туртаев Роман, я являюсь врачом-ординатором второго года, обучаюсь на базе манеке в, на ординаторе ортопедической стоматологии. Сегодня я посетил курс практическо-теоретический курс Шестопалова по нейромышечной стоматологии. На данном курсе приобрел достаточно много знаний, данный курс является как практической основой для практикующих врачей, так и для, для начинающих докторов, таких как я, в целом курс, от курса осталось море позитива, только хорошее впечатление, лекция сама по себе была довольно таки интересная, лектор очень очень не скучный, веселый даже местами. Поэтому всем советую, я, собственно говоря, постараюсь посетить еще не один курс по гонотологии.